Александр трудолюбивый мальчик. И мы видим, что у него большое и чистое сердце. Что бы ты выбрал, получить удар или ударить первым? Ударить первым. Безупречная история. Одна из лучших ролей Винсана Касселя. Нужно ценить любимых людей, пока они с тобой. Защищать их. Уничтожать всех. Кто желает им зла? Венсан Кассель. Джереми Чебриэль. Когда-нибудь ты вырастешь. Ты вспомнишь, чему я тебя учил. Ты поймешь. Грегорий был прав. Партизан.